Здравствуйте. здравствуйте как ваши дела мы уже здесь уже все все теперь будет теперь будет мир хватит хватит все мы рядом А мы как рады вас видеть. видим, видим, мы знаем. Подождите недельку Мы сейчас республику освободим Мы сейчас решим вопрос по гуманитарной поддержке вашей И Немножечко потом начнем восстанавливать все Там свет, вода И Хотя бы для начала, чтобы вы были обеспечены светом, водой, газом Дайте нам, пожалуйста, у нас там еще животные у нас кошечки беременные. И кошечки. Дайте ага. Это уже Лисичанск. Мирные жители знают, что здесь происходило. Это украинствующие нацисты. Опять-таки били пожилым домам. Пытались разрушить городскую инфраструктуру. Крыши нет. Дом аварийный. Люди не знают, что делать. Где сейчас жить им. Поэтому в ближайшее время сюда уже приедут восстанавливать. В течение двух недель сюда зайдет комиссия. И будет нужно. Я живу мой подъезд, слава Богу, голова, вот, этаж. Вот такие окопы украинствующие нацисты понарывали в этом населенном пункте. Каждый угол, каждый дом, на улицах оборонные сооружения, даже медицинские машины шли в ход. Но это им не помогло.